Как окосмистка, как офицер, ты будто в договор После таких что звонит тебя последовать. Ну, нашу фотосадец, надо идти, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, не ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, они всегда на мне. О, может, что мне муж О, может, что затягивает? мои гучи тяги, тяги, тяги, тяги, тяги. они всегда на мне. О, может, мои тяги, тяги, тяги, мне муж купил мне. Мои гучи тяги, Бархатные тяги, подтягивай купюры, накрой как масами. Я что делаю, делаю, я делаю слабей, залп. Я делаю тех, пока тебе не стало хватить. Мои радиограммы что я маме, в жизни, палатре, повей, Я тебя украл ты меня ждешь, У меня и залив, и Романов О боже, что за тяги, мои кучи тяги Тяги, тяги, тяги, всегда О боже, что за тяги, мои Тяги, тяги, тяги, я муж купил О боже, что за тяги, мои кучи тяги Сейчас зайдем вверх, не знаю, не знаю, не